А вот что животворящий делает? Алло? Слышу. Антон Николаевич. Кто это? Это с администрации города по поводу вашего обращения. Слух. По комсомольскому, 21, 2, вот это здание. Я так понимаю, это напротив, вы видите, да, с вашего окна видно вам крышу этого здания, да? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юнг Вячеслав Владимирович, Комитет по управлению имуществом администрации города Сургута. Mm, да, совершенно верно. Из окна. Э, Профессор Косомольский, 21-22. А у вас, э, у вас есть видео? Вы пишете, нет? Насчет этого. Вы это разместили в интернете? На канале? Стругут надзор 2. А от какого числа? Я просто ссылки не вижу. Mm. <coughs> ну, к вам что поступило? Письменное обращение или что? Ну, вот мне отписали, да, она в письменном виде у меня. Ага. Я сейчас обошел, посмотрел, вроде как на, по периметру-то нету. В самом, в самом, в, на самой территории есть там, да, валяется пару профлистов этих уголки. Мне просто на крыше-то я не вижу, с <laughs> что-то на крыше там лежит. Ага. Так, а вы здесь, сейчас, во дворе? Да, да, я вот хожу здесь сейчас, ага. Ну ч, этот первый подъезд шестнадцатая квартира, заходите, я вам с балконом покажусь. Ага, я тогда самый сниму там хорошо, сейчас я на домофону. Ну вот тоже обрушение. Ага. Понимать, К вам она откуда, откуда? поступило? Из с администрации. Ага. Самой видимо куда вы так? у нас же ведь сейчас видите все же эти все сайты все что то смотрят. И, и так происходит апрель, каждый да. раз, когда поднимается да. сильный ветер. А СМСки к нам часто приходят о том, что порывы ветра скоро будут, и вот каждый раз думают, угу. пронесет не пронесет. Сейчас, сейчас будет арендатор у нас, мы, мы с ним туда и завтра порешаем этот вопрос уже. Вопрос элементарный. Конечно. Поставьте лестницу, прикрутите пару саморезов. Да, безусловно. Ну, спасибо вам за обучение. Жильцы знают, что я блогер, вот и обращаются. Ага. Потому что сами пишут. А Ссылочку-то взять куда-то. Сургутнадзор. Или видео называется Летающий фасад. Да как? Я видео такие создаю, что заметили? Неправильно. Внимание, да? По самому названию. Так внимание-то я же не к себе привлекаю, а к проблеме. что? Главное, чтобы детям ничего не грозило. Благодарствую, все. хорошо. Спасибо. Так, только что подъехал Юнг. Еще какой-то мужчина вынесли бензопилу. И.. А вот идет лестница. Отлично. Самое главное, убрали. Самое главное, убрали вот этот профиль, который валялся. В непосредственно близости от детской площадки.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 Что б*жё же вытворящий делает?